пришли в этот мир с какой-то определенной целью, причем эту цель вы поставляли себе сами в тот момент, когда вы сюда заходили, просто вы об этом не помните. Это Нормальные Это условия игры такие, чтобы вы не просто этого не помнили, а вспомнили в течение жизни через свои внутренние переживания, через предпочтения, через Желания, возможно, странные, да, через умение эти желания не задавливать, а наоборот культивировать в себе. То есть ваша натура, это техническое ваше задание, первичное техническое задание, с которым вы пришли в этот мир. Почему написали вы его, как правило, себе сами. Если есть у человека право писать, то он пишет. Да? А право у человека появляется, когда он не первое воплощение здесь проходит, а же какие-то жизни здесь уже отмотал. Приходится с этим техническим заданием для чего-то. Возможно, он пришел не за глобальным, а что-то просто добрать, дополучить, чего не успел. Поэтому у, человека, у этого человека будет жизнь достаточно спокойный, равновесный, с нужным количеством событий, но без катаклизмов. Но бывает так, что человек сюда пришел, действительно, что называется, на последний шанс, бабан, все, пру, все на кон поставил, все на кон поставил. И тогда, конечно, у этого человека он специально попадает в семью с очень плохими родовыми предпосылками, то есть с очень плохими, не с хорошими, с плохими, чтобы иметь возможность с самого начала, с самого детства, не теряя времени на счастливое детство, нарабатывать, нарабатывать себе зубы, когти, крепко стоять на ногах, чтобы к 16 годам, когда все еще начинают почесывать, а чем бы мне заняться в этой жизни, он уже точно знал, чем, когда, почем, и пер бы вперед как паровоз. Вот. Но сила воли должна быть достаточно очень мощна у человека, чтобы он не сломался, не спурился, не пропал вот на этих препятствиях, которые сам же себе изначально и выставил. То есть все эти предпосылки жизненные, это не кара, это, это усложнённый квест. Воспринимайте это именно так, как усложненный квест, вы его пройдете, но любой другой человек, например, на, за этот же период времени наработает там вот столько себе прав, да? а вы на этом усложненном области вот столько. Ну что поделать, если вы дуру проваляли все предыдущие жизни, хотели же счастливо, мило, там, в роскоши и в богатстве, не думая ни о чем, плывя по течению, Но ну, когда-то же надо начинать работать а у человека все-таки не бесконечное количество жизни. В каком-то моменту он подойдет и поймет, что мало. Он мало, он не, не, не сделал то, ради чего, собственно, был предназначен. С вопросом предназначения тоже все достаточно мутно и непонятно, да? но вам будет гораздо проще, если вы возьмете как бы на первичную кану. Потом вы конечно, додумаете, доделаете сами, но на первичную канву, чтобы от чего-то отталкиваться, такую теоретическую предпосылку. Каждое сознание человека оно формируется на какой-то душе. С этом у нас нет вопросов, понятие души уже не вызывает вопросов, хотя субстанция достаточно мутная, не пошупать, не понять. Но мы точно знаем, что она у нас есть, некоторые полагают это ошибочно. Есть структура души, вот теоретическая база говорит о том, что душа каждого человека это кусочек личности какого-то определенного бога. Когда боги создавали человечество, они дали им кусочек себя, но не своей души, а своего сознания, и каждому досталось понемножку. И сознание бога оно постоянно должно развиваться. Соответственно, человек по аналогии должен постоянно развивать свою душу, то есть накапливать опыт, который не убивается при переходе от воплощения к воплощению. То есть когда мы проходим через чистилище, с нас снимается сознание, но душа постоянно остаться целостной. Если мы что-то в течение жизни успели положить в копилку души, то это остается с нами. Соответственно, это развивает личность бога, развитая личность бога становится в этом мире и не только в этом мире значительно сильнее. Соответственно, на следующую нашу жизнь мы получаем более серьезное техническое задание, но не выполнив одно, мы не можем уйти с этого плана. То есть мы периодически вынуждены возвращаться в эти же самые условия, на эту же самую землю, в различные уже временные эпохи, в различные скажем так, культурные и цивилизационные предпосылки, с каждым радом все хуже, хуже и хуже, потому что считается, что только плохие предпосылки заставляют человека хорошо и эффективно работать. Ну Такая природа человеческая, что ты сделаешь. Поэтому если вы понимаете, что в этой жизни вам как-то все несправедливо досталось, там как-то с самого раннего детства все понеслось, подумайте о том, что это не кара божья, а это хорошая возможность за одну жизнь сделать то, чего другие за 5 не способны. И посмотрите на свои жизненные предпосылки именно таким вот образом. Пока человек жив, он все может сделать. Все понять и все достичь, и всего добиться, и за пять минут, грубо говоря, да, условно, добиться того, чего за 20 лет перед этим был не способен. Просто нужен этот стимул, нужен этот рывок. Иногда человек сам себя доводит до состояния безысходности, чтобы у него была возможность этот тревог совершить. И по большей части так он и думает. Особенно это имеет отношение к сильным душам. Сами себе препятствия устраиваем, сами потом с успехом